Абсолютно. И я уверена, что как, во всяком случае, вот мы с клиентами часто, я прям прошу вспомнить какие-то такие ситуации, когда вы что-то начали делать по-другому, и окружение поменялось, отношение окружения поменялось. И, как правило, все вспоминают. то есть вот, Любое сейчас, слушатели, любая, да, вы если задумаетесь, вы вспомните скорее всего какую-то вот такую ситуацию. С деньгами, вот тут вопрос про благосостояние, да, в том числе. С деньгами вообще очень быстро это проявляется, То есть очень быстро, вот я много работаю, да, тоже с денежной темой, там, с увеличением цен на свои услуги, вообще с управлением деньгами, с раскачкой, да, скажем так, денежной энергии. У меня есть такой целый вебинар пяти с половиной часовой, где я вот эти все принципы рассказываю. Так вот, с деньгами очень быстро мы получаем отдачу, мы получаем обратную связь. То есть вот, вот, вот моментально люди себе что-то, девчонки, не позволяют, потом они идут себе позволяют только с правильным внутренним состоянием, с правильным, с легкостью, когда мы отдаем деньги э, с кайфом, да, понимая, что они к нам вернутся, понимая, что ну, ну вот я хочу так сделать, и я сделаю, то есть не скрипя, а, сказали, что надо, я пойду сейчас отдам для себя, то, конечно, деньги не придут. Но именно когда вот это внутреннее правильное состояние появляется, деньги падают, как правило, в тот же день или на следующий. Вот я не преувеличиваю, я не придумываю. У меня много таких отзывов. Что... Некоторые, знаете, даже вот слушали и писали, а, там девчонки у меня были, да. Я просто слушаю вебинар и говорю, вот... вот мне, говорит, стукнуло, Маш, в голову. Я пошла, что-то мне стукнуло, залезть на полку, на книжную полку. Нашла 20 тысяч рублей. Вот моя клиентка, и ну, мы так с ней на ты. А, то есть очень много таких проявлений. Почему тогда столько бедных? Столько бедных, потому что люди а, не живут по таким принципам. Люди очень много врут себе не проявляют к себе любви, не заботятся о себе, живут в угоду других людей. То есть, вот смотрите, нас Вселенная посылает на Землю, чтобы мы жили свою жизнь, чтобы мы реализовали свою задачу, то, что мы умеем делать классно. То, что мы умеем делать классно, всегда лежит в рамках нашей миссии, нашего предназначения. То, что мы умеем делать классно, всегда рано или поздно нам принесет деньги, но боясь, боясь, ну, страхов много, да, каких-то. Вот мы боимся идти за тем, что мы хотим, мы идем за тем, что мы как бы должны через не хочу, и там денег нет. Здесь спросили про кредиты, что насчет кредитов, кредит это мы у себя отнимаем будущее, то есть мы берем у себя взаймы энергию из будущего.